Великий Квантовый Переход, Смена Пульса Планеты, Лето 2023. Здравствуйте, уважаемые зрители, всем привет. Последняя важная информация о тех переходных и трансформационных процессах, которые происходят в пространстве нашей планеты и далеко за ее пределами. Если вам интересно, присоединяйтесь к прослушиванию. А в конце видео мы вам расскажем об уникальном событии, в котором можете поучаствовать и вы также. Итак, апрель-май 2023-го, начало нового цикла планеты Земля. Дорогие люди, те энергии, что начинают разворачиваться на Земле после майского затмения 2023, это начало нового вибрационного цикла. Земля и все население планеты получили новые световые коды, что запускает все процессы на более высокий уровень вибраций. Это делает невозможным возврат к прошлым порядкам, что опирались на подавление человека человеком. Все попытки вернуться назад в старое состояние обречены на провал, ибо не соответствуют частоте нового цикла. В личной и коллективной жизни вы станете наблюдателями двух процессов, с одной стороны отчуждением и с другой стороны роста новой энергии. Происходит окончательный запуск событий в жизни каждого человека, либо разрушение энергетического маршрута, либо становление на новой рельсе в колее нового размера. Новые условия требуют изменения энергоструктуры человека, без этого новые рельсы будут непригодны. Если ваша реакция – страх и агрессия, то подумайте, что это реакция эго и вашего ума, инструмента, который как так или иначе требуется очистить от мусора. Эго желает контролировать дух, но не может рассуждать о духе, так как не имеет опыта соприкосновения с духом. Эго может читать где-то о просветлении, слушать людей, которые рассказывают о духе, но это не его личный опыт. Прямо сейчас многие из тех, которые считают себя осознанными, пройдут еще разный опыт урока или испытания. Это возврат к тем ситуациям, к тем обстоятельствам, которые казались уже проработанными. Казалось, что эти страницы истории уже закрыты и вы туда не вернетесь. Теперь смотрите, как вы, считавшие себя осознанными, Будете относиться к этим ситуациям. Появится ли обида, равнодушие, неприятие? Или вы совладали с собой и спокойно дарите свет? Насколько вы держите свет, когда находитесь в низковибрационной среде? И поблагодарите Абсолют за то, что вы это увидели. Сейчас испытывается на прочность абсолютно все живущие на планете, идущие в Пятое измерение. Если вам трудно, держитесь тех, кто решительно идет в новое пространство Земли Гаи. Все ранее проверенные схемы действий, практики, знания сегодня дают сбой, так как не поддерживаются потоками энергии с тонкого плана. И причина этого в разрушении эгрегоров, заинтересованных в энергии людей. Все перестраивается на самостоятельное пребывание в своем сознании, без посредников. Появляется четкое желание быть наедине со своим духом, один на один. Мы получили формулу для нового стандарта. Умный не тот, кто много знает, а тот, у кого развиты чувства. Чувство знания связано напрямую с интуицией, то есть следование своей природе и внутреннему миру, не причиняя себе вреда. Быть надежным для себя, раскрывая свои наилучшие способности – это красивая цель, и ее можно достичь. Есть еще один короткий отрезок времени, когда можно сомневающимся принять решение и определиться со своим выбором, куда идти в период отчуждения и подъема. Этот отрезок времени недолгий. Планета Земля Гая вошла в ту зону энергии, когда все уже ускоряется, в том числе и время. Воспользуйтесь моментом. Что может быть более срочным, как не ваша собственная жизнь? Вы сами завели желание в этот великий период быть на земле. Вам помогают, воспользуйтесь помощью, вспомните, кто вы есть. Вы сейчас имеете возможность изменить себя так, как никогда ранее не могли этого сделать. Все двери открыты, вы на пороге любой возможности. Итак, далее, новые световые коды. Планета Гая приняла новые световые коды и на период лета 2023 года это означает возможность начала перезагрузки магнитных полюсов и привлечения поддержки цивилизации из космоса. Нет места на планете, где перемены не проявятся. Весь сдвиг энергии в новом цикле – это общее явление для пространственно-временного континуума Вселенной. Все, что не соответствует состоянию этого процесса, все это будет таять, разваливаться, исчезать, растворяясь в окружающей гармонии мира. Световые коды с потоками энергии были загружены и в сознание людей. Они призваны пробуждать наше божественное существо, чтобы мы еще больше открывали свету и вспоминали свою истинную суть. Эти коды не сразу, не моментально раскрываются в нас они будут открываться постепенно в течение всего лета, чтобы не было сильного дискомфорта сознанию и телу. Было выбрано именно время летом, так как у людей будет возможность находиться на природе с чистым воздухом в соединении с энергиями Земли. Матушка Земля будет помогать всем без исключения, необходимо больше времени проводить на природе. Чувствовать себя частью природы, поскольку она гармонизирует энергией человека. Природа будет божественное присутствие в каждом из нас изнутри и синхронизирует в своем пространстве. Именно на природе самым благоприятным способом для каждого раскроются эти световые коды. Для человека это раскрытие интуиции и новых способностей, это активация различных кодов ДНК, это отключение от старых потоков системных массовых программ социума и подключение к кристаллической решетке планеты. Все может происходить без упражнений и медитаций на уровне сознания, синхронистично и направлено в соответствии с вибрациями каждого человека. Посмотрите на все происходящее с максимально расширенной перспективой и не торопитесь с действиями, направленными на короткие результаты. Вы получаете доступ к таким грандиозным свершениям, к которым надо привыкнуть. Пересмотрите свое мнение о себе и о других людях. Постарайтесь увидеть целостную картину, в которой нет добра и зла, а есть разрушение и созидание. Перемены затронут всех. Это смена пульса планеты Гая. Доброта и сочувствие начинают дышать полной грудью, очищая пространство планеты как энергия подъема. На Земле происходит перераспределение сил. Многие видят, что события ускоряются в негативном ключе, но такое ускорение необходимо, чтобы каждая область жизни обнажилась до предела. Людей долго подогревали рассказами о полезности техногенного развития, ущерб развитию своих способностей. Во всем плохом есть хорошее, тьма сгущается перед рассветом, это не метафора, это необходимое условие перехода, чтобы распрощаться со всем, что не принимает ваша душа, распрощаться без злобы и осуждения. Те, чья божественная искра угасла, чьи программы жизни искажены эгоизмом, завистью, ненавистью, неприятием жизни, уходят с этой планеты по разным, иногда непонятным для нас причинам, и это их свободный выбор. Кто жаждет душой подъема, те сбросят остатки груза низкочастотных программ трехмерного мира, чтобы войти в пятое измерение налегке. Придут чудесные внутренние озарения, глубокие осознания и необычные тонкие ощущения, когда вы еще больше почувствуете присутствие Бога в себе. Прислушивайтесь к себе, и вы сможете понять, что в вашей жизни не является безусловной любовью, не продиктована ей, а значит, на самом деле похищает вашу энергию, хотя и не является откровенным негативом. Прислушивайтесь к себе и смело шагайте за своей душой. Благодаря этому вы захотите сделать очень важные духовные шаги и еще больше измените свою жизнь, а значит и пространство вокруг себя. Чтобы иметь энергию и силу, нужно иметь энергоконструкцию, способную удерживать эту энергию и силу. У многих, кто желает идти в развитие, энергоконструкции искажены в течение жизни. Но это не их вина. Чтобы, безусловно, распоражаться энергией, источника и своей, нужна чистота помысла. Прислушайтесь к себе и смело шагайте за своей душой. Помощь тем, кто желает обновления и отдохновения, с 12 по 24 августа 2023 и с 5 по 16 сентября Проводится синергия тур, встреча вместе силы. Это реальная возможность изменения энергоконструкции и подъема вибраций. Это раскрытие интуиции и иных способностей. Это встреча со своим духом и получение ответов на важные жизненные вопросы. Данный тур для всех желающих и в первую очередь для старых душ. Далее, кто такая старая душа? Понятие «старая душа» — это не возраст жизни человека в данном воплощении. Ему может быть сейчас и 12, и 20, и 60 лет. Наше тело делает живым только наш бессмертный дух. Мы все одинакового возраста с точки зрения души. Просто некоторые были людьми на планете Земля дольше других. Фактически термин «старая душа» не имеет смысла, поскольку для душ не существует времени. Это не самое верное определение, но люди и впредь будут пользоваться им, поскольку в трехмерной реальности оно означает опыт жизни на Земле. Это описание человека, который прожил множество жизней, и его мудрость связана с опытом, который хранит сама Гая в энергетических записях. Когда сам человек начинает ощущать эту связь с божественным источником, в нем говорит опыт многих предыдущих жизней когда он искал такую связь и находил ее. Именно такой момент запоминает Гая. Когда вы соединяетесь с Богом внутри себя, она это знает. Так ваша энергия души разговаривает с энергиями Гаи из послания Крайона. Кто такая старая душа, можно узнать здесь из послания районам? Ссылка в статье «Активно». Я также перенесу ее в описании видео. Если ты старая душа, то ты можешь чувствовать это. Если ты можешь чувствовать это, то ты старая душа. Крайон. Если информация о том, кто такая старая душа, отзывается внутри вас, значит у вас есть смысл участвовать в синергиатуре встреча вместе силы. Уважаемые зрители, на фотографии Афиша Тура Встреча вместе с силы. Вы видите участников тура 2022 года. В этом году он пройдет в горячем ключе и Геленджике с 12 по 24 августа и с 5 по 16 сентября. Интуиция, голос духа. Программа Синергия тура и ценность по этой ссылке будет в описании видео. Чат Синергиатура в Telegram также, он так и называется, встреча вместе с силым На фотографии организатор и ведущий Синергиатура Валерий Денисов. Автор этой статьи психолог-энерготерапевт с большим опытом работы в этой области. Я как автор и ведущий канала Заметки Странника знаком лично с Валерием Денисовым. Мы много общались на разные темы, и поэтому я поддерживаю идею тура и оказываю, наш канал оказывает этому событию информационную поддержку. В добрый путь. На фотографии некоторые, на экране, простите, некоторые фотографии с тура. Это 2022 год. Далее. Место силы. Скала зеркала. Зеркало. Это в горячем ключе. Дольмен солнечный. Геленджик. Фотография Геленджика. Место силы Пшадские водопады. Кстати, в этом году Синергия Тур пройдет. Его программа будет в селе Пшада. Там, где очень много дольменов. И Геленджик вечером. На экране вы можете видеть еще некоторые статьи с Дзен-канала Валерия Денисова по теме квантового перехода и не только. Великий квантовый переход. Возвращение духа России к источнику. Ваше будущее уже здесь. Все эти статьи были на нашем канале. Вы можете также пройти, прочитать их напрямую в источнике. На канале Валерия Денисова. Итак, уважаемые зрители, благодарю вас за прослушивание, было очень интересно и приятно читать эту информацию. Проходите по ссылкам в описании, присоединяйтесь к каналу в Telegram, который так и называется. Встреча вместе силы. И участвуйте в этом замечательном событии. А также пишите комментарии в ответ на статью. Буду с удовольствием читать и отвечать вам. С вами был Александр Рассветный, канал Заметки Странника. До следующего выпуска и уже довольно скоро. Пока-пока.